Доброго времени суток, дорогой подписчик, а надеюсь, ты подписчик, а не просто гость моего канала Игровая Истина. А с, тобой, с тобой на связи я, парниша, и мы будем продолжать проходить потрясающую, ностальгическую, легендарную игрушку в искажении времени. Таймшифт! Поехали! Так, продолжаем. Вроде бы, наверное, это вторая локация, на которой я остановился, не знаю. Просто игра как бы линейная, она просто идет в режиме фильма такого. И тут непонятно, сколько тут локаций, какие они. Ну нет, есть эпизоды, да, их можно посмотреть будет в меню. Вот. Кстати, давайте посмотрим, что это у Давайте просто полетим. Интересно. Все-таки. Сколько эпизодов? Так. Вот, полтора эпизода. Ветеран. А, получается, прибытие и возвращение. Не знаю, сколько тут эпизодов сразу. Не могу сказать. Поэтому, ну, мне, мне так кажется, около может быть 10-15, вот так вот. Ну как в Far Cry 1, где-то так. так да, отключаю вебку, потому что у меня тут радар стоит. Все-таки бег мне не работает. я Не знаю почему. Обязательно ставь свой лайк, пиши коммент, конечно же. Делись с друзьями, прохождением вообще. Ну, как бы. Рассказывай про игровую истину, что она вообще существует. Поддержи канал. Вот. И, конечно же, подписывайся. это это что такое О, это новое оружие или нет это просто да в таких ящиках в старых играх всегда было оружие блин а, мне что напомнило какую-то даже игру где-то я такое уже видел даже не в одной игре такое видел крутя какое а. Конечно, целую обойму надо спустить, чтобы их прикончить. Одного хотя бы. Потом вообще не попадаю. Хотя он стреляет по нам. засанец я надеюсь я не сдохну а я сдох от гранат я сдыхаю короче жесть Фу, как хорошо что отсюда офигеть чай блин сколько по тебе надо пульнуть тараса Дадыщ. Иди нас парень я вас поведу А, дешотку попал. Мы, вам жизнь. Ух. Для блага и всех Ого, он как вы умеете. Надеюсь, почему я так не могу, а? Пошел, и его Потрясающе, то есть мне сюда не надо, а им почему-то понадобилось сюда. Да? Не знаю, помочь этим дебилам или нет, чё они туда перевезли вообще. ну короче, хана сто процентов. Так, ладно, нам нужно дальше все равно. Как всегда немножко тут осмотримся Ого Какие тут развалины Кстати, я даже не знаю, что это за город вообще вот. Непонятно Непонятно, как зовут нашего персонажа Непонятно, что это за город Просто дали тупо костюм, какой-то экспериментальный. Ну иди, короче. Убивай босса главного, какого-то злодея. Ну, в этом, конечно, огромная, огромнейшая просто дыра. Сюжетная. Не знаю. Вот и все. конечно огромный минус игры. Да. Мне этот, э, этот. Эта труба каменная напоминает. Far Cry первые, друзья, в начале самом. Так, я помню, что-то сейчас нужно будет сделать. Так. Сейчас нужно будет воспользоваться, наверное, временем. Скажем, не времени, чтобы пройти здесь. Кажется, такое что-то там будет. Нужно удерживать. Так, а вот как нужно сделать, я понял. А то решетка закроется. Давай скорей. не успел. А, я могу в полный рост тут ходить, офигеть? Надо же, даже подумать бы не мог. Так, ну, здорово, чуваки. Как ваши, как ваши Ничего. Ну поехали, мочить всех Да пропалуем Ах ты засранец уничтожить. Получай Получай Быстрее, быстрее, быстрее устанавливайся Падла! все, механа. Блин, от одной гранаты все, я погибаю. Это жесть, конечно, полная. Кто это говорит вообще? Не пойму. Пулемет мог использовать. Но я тупанул. Ну ладно, хрен с ним. Прикольный, друзья, э, вверху, то есть э, в, управ... ну, в управлении костюм, как бы плеер такой, знаете? Как будто музыкальный такой. Так, просто э, кнопка паузы, вперед-назад. Прикольно, так, так, с кого начинать? Э, где вот этот справа, по могу? Посмотрим ситуацию на горизонте. Один есть. Ну ты скотина! Видите, видали? Она отскочила, друзья. Блин, жесть. Странно, что их, как бы, не видел оттуда. Давайте-ка я за пулеметик попробую сбегать. Я не могу бежать! Мне это бесит. Почему не могу бежать? Так. О! Ну, давайте, ко мне, сюда, поближе. А, он стоит за пулеметом. Готов. Еще где... Фонари так и не уничтожаются. А, вот стоит. Тут за пулеметами. Готов. Так. Пошли. Блин, Far Cry 1, ха-ха, жесть, просто жесть, такие же тут эти палатки, так, э, давайте верхний парк. Даже рук, э, руки не показаны на пулемете. Кошмар, конечно, да. Что-то куда надо А сюда Ага, помню этот огонь, да Так не знаю, на черку подействует тут или нет. А, да, остановка. Супер. Есть. Восстановление. Ждем, ждем, ждем. Как быстро кончается. Вообще жесть. Да я забыл, что здесь можно в полный рост бегать по этим трубам. Это, конечно, странно. Но зато удобно. Может за так. Что тут у нас? Пока врагов я не наблюдаю. Сейчас мне кажется, как они высунутся все. Ага. Почему их на радаре не видно? Хотя они здесь есть. Блин, мне это бесит. Ну что ж. Так, там танк какой-то ставит еще. Мать честная. Привет. кто хотел огонька а это было очень как-то тупо не знаю, на этой хрени вообще делать нефига походу да ладно дубль 2 немножко долбанул ничего есть антанки я не могу управлять но вот это было бы прикольно и спуски пострелять так готово зачищено мне даже понравилось по харкору. Ну вот это, конечно, не знаю, как это назвать, странный пулемет такой. какая ерунда. Говорит, к вам большой, гость. большой гость! О, себя! фак! Что-то сейчас будет? Робот? Что, где? Ага. И Танк, что ли? Выстрел. О, твою ты мать! И как мне его победить? Ну, этим танком я не могу пользоваться. Странно, мне показывает, что как бы сюда, к танку. Вывод, от их жизнь. Или по под, под, под землей надо как-то? Вниз, что ли? Я не мог понять, что, что делать тут. Что -то, что -то, да? Ну короче, мне нужно его обойти с помощью э, искажения Помогите. времени. Не, так... не бесит, что ему не мог бегать. Почему я не могу бегать? Может быть клавишу изменить? Может побежит. Я не знаю уже. Не Ведь выбешивают реально. Да, друзья, я хотел сообщить вам некую такую новость интересную. Ну, короче, играя в старый этот, блин, что такое, с паузой, не знаю, играя в этот старый шутер, мне захотелось, я так много говорил про Far Cry 1, мне так захотелось загрузить Far Cry 1, сейчас он загружается, вот, буду его тоже проходить, не знаю, я прям... Какой в какой-то носталь ностальгической такой манере я прям сейчас нахожусь. Я до безумия захотел поиграть первую часть. Хотя я вообще не хотел записывать. Но, не знаю, тайм-шифт меня заставил вспомнить все эти истоки. А, Загружали вторую часть. но ну, не знаю, вторую часть буду проходить или нет, так как она, вы знаете, что она до безумия утомительна. Но я так подумал, пройду я ее, наверное, с помощью, наверное, тренера. Вот, чтобы было весело, круто, и был мега-крутой экшен. Но так как проходя ее просто на стандартном уровне, блин, вы знаете, там полный трэш, это постоянное заклинивание оружия, постоянно вечные аванпосты, которые постоянно респамнятся. Там. не игра выше, но. она на один раз только, и она очень долгая. Поэтому, наверное, с помощью тренера я пройду по оборотому, и все. А первый Фаркай, да, буду проходить от души. Итак, давайте, Ладно, продолжать. Мы вам жизнь. Магистрат Крона был учрежден для yeah. и защиты всех лояльных... Ну, побежали. правильный выбор и сделайте его... Командир, мы попали в засаду. В общем, справились. Новый парень в проходит, как нож сквозь масло. Просто невероятно, сэр. Понял. Береги своих людей, Хансен. Они нам понадобятся. Похоже, сынок, тебе придется действовать в одиночку. Надеюсь, Хансон в тебе не ошибся. Иди через метро. Как только доберешься до военной администрации, выходи на связь. Удачи. Короче, надо нам попасть в метро. Э -э немножко не понимаю, куда именно нужно зайти. А, туда. Ёпи. Че тут написано? Э -э Крона, Кронен... Гр... Гр... гр какой-то... Не знаю, не могу прочесть. Да. Опа. Ракеты, какие нафиг ракеты? Мои? Мои, да, ракеты тут есть. Опа. прячу. У Так, готовы все? Так, это мне идти налево. Давайте здесь все осмотрим. Э -э Я, наверное, нахожусь прямо под танком, и он якобы пытается меня палить через текстуры. Это такая камера странная. Камера до безумия странная. О, смотрите, я, я ее уничтожил, прикольно. Камера, это самая смешная камеры, которую я вообще видел в шутерах или в играх. Так, да, как видите, Far Cry 1 мне уже загрузился. Отлично. Вот, сейчас буду сгружаться и второй. Так, сюда я попасть не могу. Ну, потому что, сравнивая эту игру с Far первым, конечно, Far Cry 1 намного круче. Вот. Ну, если, конечно, убрать... Уго! Рикошет даже есть? Офигеть. Если убрать, конечно, друзья, режимы костюма и сам костюм, да. Программирую в этом лучше Опа! Здорово были. Видите, почему-то автоматом как-то активируются определенные эти режимы. Я понял, почему. Вот так. так, здесь у нас электрическая река. Точнее, река. Ну, может, река. Короче, вода в электричестве. Тихо-тихо-тихо-тихо. Мне нужно дальше пройти, получается. Упьем и прям по ней Очевидно, жестко. Так, ну попробую. Видите, он автоматом, то есть игра, наверное, посравится автоматом под э, точнее режимы э, посрав под игру автоматом, ну так скажем. То есть где бы я не находился, как-то автоматически включается тот или, иной, тот или иной режим. Это странно. Нужный режим. Так куда-то прошел дальше другая локация я все нахожусь и метро о опа а это враги не... <плыв> <плыв> что-то вы как-то вот они даже народали не отображались что за бред я так близко подошел и вообще почему Мне там нужно пройти опять же Видите? А, нет, тут не сработала остановка времени Тут сработало другое, тут сработало другое. Это странно, почему так Очень странно Так, так, так, враги, враги, враги. Ё-моё. Тихо, тихо. Блин, не бесит, они появляются просто неожиданно. Это бесит, реально бесит. Постоянные засады. Вечные засады. Конечно, какой-то огромный минус в игре. Странный минус. Так, да, где там? Готов. Не мы... да. Получает. Есть. А, граната! Прожекторы сами по себе крутятся, ну это... О, кстати, смотрите, я их могу уничтожать. Ну, сами по себе крутящиеся прожекторы, это уже как бы классика. В принципе, в играх, в шутерах, старых особенно. Так, ну, чувак, пока. Я тебя убил или нет? А, да, готов. Не слышали -мо, и Давайте пройдем где-нибудь здесь, посмотрим, что тут еще. А, в принципе, тут только решетка и все. Проволока, точнее. Так, и второй загрузился тоже фаркай. Но все-таки видите, нагревается пулемет. О! Вот. Я думал, он тут бесконечно можно из него стрелять, но нет. Готовы хлопчики. удара да и кранты но буду знать я так часто наверное еще ни в одно время не перезаряжался что-то прям ну, как-то много надо патронов выпускать на этом уровне сложности Ух ты! Блин, вот опять неожиданно, просто. Что за звуки? Блин, паркай я не могу. Реально. О, фак. Сюда. Нужно быть крайне предельно аккуратным в старых играх, иначе можно застрять, как нифига делать. Потому что в них нет, не было еще такой функции, чтобы можно было там, ну, как бы система могла сама вас потом вытащить из той или иной... Такой неприятной ситуации, когда вы э, застреваете, да. Вот сейчас в играх такое есть, но ранее не было. Не было так называемой раскачки, что ли, как ее называть правильно. Прям какая-то дверь, прям напоминает сталкер первые друзья, когда нужно в лабораторию попасть Какую-нибудь там X16, X18 Ну конечно X16 там вообще трэш, X18 там проще так, Сталкер, кстати, тоже будет на канале, я все его думаю, когда проходить, но обязательно будет. Я думаю, будет крутой Сталкер, необычный, конечно, модифицированный, потому что, ну, модов полным-полно, и смысла играть в классику, проходить Сталкера я уже не вижу никакого. Вот. Модов много, моды крутые, HD-мод хочу себе установить, вот. а также буду проходить отдельные какие-то модификации. Так <стрелив> uh, источник угрозы внезапно нужен. Что-то сейчас, наверно будет как <стрелив> это Так, это свой? Страж. Патрулирует. Помните, а, мужик в костюме. Слышал, слышал. Я ждал подкрепления. Эмерсон хотел прорваться, но не смог. Не Он был самый быстрый. Они будут Губы почти не двигаются. Конечно, НПС. Ну, ладно. Помните, наша защита... Страж. Ой, ты ёб! Зафиксируем... Фигасе! Как бы, как бы он через стены стреляет, но, слава богу, как бы не задевает нас, это хорошо. тихо-тихо-тихо. Так, ну ладно, пройду насчет ин... с помощью инверсии. Помощная подвижность, а? Ой-ой-ой-ой! дырку сделаем. Так. открыто повышенная подвижность снимать его Фу, прошел вот то что надо остановка времени друзья прям как, э, как прям как тишанорде да Ух ты! Здесь он пробил, здесь он пробил. Не ожидал я. Вот непонятно, что он пробивает, что он не пробивает. Может быть попробовать его уничтожить гранатами? Не знаю. Вдруг, по вдруг получится. Да не, я просто не страчу гранаты свои, вот и все. Точнее, ну, эти ракеты, снаряды как-то называются. Это называется «Я решил посмотреть». Чё там? Там ничего нет. Ладно. Объезжали дальше. Воу! Эффекты толп. Ой-ой-ой-ой! Жаль, что здесь я не могу э, ложиться. Так. Надо взорвать эти баллоны, иначе он взорвет, когда я буду ходить там. Остановка. что-то как-то она прям мало действует основка времени, фигово, все прошли. Отлично, теперь слушай, нужно добраться до здания администрации. Время идет. Крон уже казнил одного из наших информаторов. Мой человек сумел проникнуть в базу данных по разработке оружия. Забери данные, пока канал не перекрыли. до сервера, свяжись со мной. До тех пор на связь не выходи. Говорил с Куком, теперь мы с тобой. Неужели в одиночку пойдешь? Это даже для Кука слишком. Кот за углом. Повеселимся. Так, это тот тип э, с, с начала, что ли, ну, в начале, которого мы увидели, что нас там проводил по базе. Так. Проникните во внутренний двор через силовое поле. Пройдите через площадку сначала и найдите вход. Угу. Ага, вон силовое поле. Я вижу. отсюда. только мы тебя открываем. ясно? Ну конечно, диалог на диалог накладывается. Ничего тут. Нечему тут удивляться, друзья. Это старые игры. Я не, я не замечтался. Я просто аккуратно думаю, что делать тут. Так. понеслась фига себе по мне попали там что происходит вообще так вот здесь я более-менее буду безопасен сейчас. так пулеметчика сняли Эффекты силового поля ух ты прям отбрасывает Включай. так арсенал закрыто какие интересные ящики ящики такие так чтобы покинуть ключа ага ключи включено, включено. Че... А -а -а, вон чего вы хотите сделать ⁇ р я не все так просто друзья Опа! Скопе. Э -э вот, как делать это? Понял. Ну, я под подобрал все боеприпасы от этих.. Э от этого оружия, короче, что у меня есть. Так. Вход в здание через гараж. Мы окопаемся и задерживаемы. Пошел, марш! Ну, смысла идти, наверное, туда нет. Просто я подойду, посмотрю, что происходит. автоматом опять активировался у меня так ладно вы тут стреляете я пошел короче Мне нужно остановить друзья время ну или хотя бы притормозить его чтобы пройти через это силовое поле поехали отключено включено чего так быстро что ли что-то как-то очень быстро так еще раз Пух, отлили успел. Включено. Так. И здесь тоже, да? Отключено. Включено. Ого, по мне кто-то там вам в меня кто-то кинул гранату. За странец, да? Ты, наверное, сделал, да? Не может ты? Это что такое? Стоять! О, все, мне хана. Всегда от гранаты я погибаю. Это жестко, конечно. Я не понял, где сзади мест ЛТ. Блин, так хорошо шло все. А, давайте еще раз, е-мое... Хочется сказать, эй, ты в красной рубашке. <laughs> вот сзади, откуда вы Ну, не появляются вообще. Ну где он там? А, вон Так, друзья, более-менее получается. Так, этих я выкосил. Их сюда. Ого, там внизу еще. Блин. Никого нет. и все хочу вам показывать друзья в этой игре ну стараться показывать экшен но сложновато на таком уровне служить, тем более так ведь хочется пройти по хардкору господи что это такие искры как будто вода льется из статуи ну и ну, конечно эффект искр конечно смешной непонятный наверное я сюда вам свои ага вы вот отрежьте, вас отлично ну друзья что могу сказать давайте наверное на этом мы завершим проходить вторую серию надеюсь она вам понравилась Буду стараться по экшену проходить. Экшен уже, в принципе, начался. Много, очень много врагов. Вот. Ставь лайк, поддержи игровую истину, поддержи парнишу, то есть меня. Э -э Включай колокольчики, следи за другими сериями, выходами других крутейших видео. Увидимся с тобой в третьей серии Тайм Таймшифта. Пока!